Естественно, как же без балды? Всем привет, ребята, на канале 19. Ребята, вы не перестаете меня опять гонять. Ребята, держите еще одну порцию с балдой. Сегодня... Куда я пошел? Ладно. Сегодня я собирался это проверить шоколадский а что если я буду все эти учебники это вот так вот вот отвечать неправильно вот типа вот так вот смотрите не знаю с какой скоростью он будет бегать конечно но ребята перед этим мы должны по-любому сейчас спуститься спуститься ролик, нажать палец вверх и нажать на колокольчик здравствуйте балдежь так сейчас дайте еще раз, и лучше подойдете. Нужно коллекционировать. Нужно коллекционировать. Нужно коллекционировать. Нужно Так Нужно коллекционировать. Нужно Минус минус минус. Ну, ребята, сегодня будет драка, наверное. Для того, же со скоростью света бежит только второй человек, так он там, он там, это плохо. Мне там была, ладно. Мне там надеюсь, надеюсь, сейчас доктор изошел, я надеюсь, я не встречу. Я, наверное, сейчас балду, бля, настричу. Лови, зорлички! Ладно, ребят. <соход> эм, ладно. Наверное, э, то, что я на какой-то сложный не напошёл, то, что там, где он скорее еще это же так очень нереально будет пройти. Да, <плодисмент> ой-ай-ой-ай! <соход> Так, минус минус, минус. Меня раздражают неправильные ответы или как? Что, пройти не можно? А, его туда же нет, ребят. Вот, подожди. Супер, а где он? Ну, ладно. Непонятно. Вот Вопрос. Откуда он к тебе сейчас придет? А прикинь, сейчас он здесь. А там Хай! <галяшу> Извините. Ой, там швабра. Так, у -то меня тоже скорости это конечно плохо. Это да, очень плохо. Я бы сказал. Дайте. О! Шоколад! Шоколад! Шоколад! Шоколад кому сказать? Я славил шоколад! А славил шоколад и сарфарати его. Свои ниндзя-доволзы, за сон не знаешь куда. Да When куда угодно. Я в принципе если меня даже болда найдёт, то в принципе джек Ладно, сучу. Ещё какие то человеком даже не испугался, я ещё... Наверное, под дышать был, наверное, готов, был. Дет-бэнсикс Эджикэшн Эйронии. Ребят, не кажется, это каждый так 5 минут будет происходить, мне кажется? You need to two you can Use потому что там его нету. Можно здесь уже решать этот пример. Так, минус минус минус. Ну и и. Давай делаем. О нет, ты там. Ты, Ты не балда, понятно. Ты балда, понял. Да я балда. Точ не, я не балда, я где Помолчи, ты что, господи, директора США. Иди, господи, я не знаю. тебя Ненавижу, на! Уа, я тебя ненавижу! Я, я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Понятно. Это вы это, короче, сейчас не видели? Закройте уши сейчас свои. Блин, закройте реально сейчас просто свои уши. Я хочу, чтобы ты моя душа! Я хочу, чтобы ты моя душа! Я Потому что примеры были все время неправильные. бим бим бим бим Вот, Ребята, ты слишком тупой потом. О, борьбу всяка! Нет, я не настолько тупой. А, нет, тупой, сюда. <смех> <смех> я сюда тупой. Ребята, что вы тут нет нет не, не, не, не, не, не, нет нет нет нет нет нет нет не, не, так я двигаюсь в принципе нормально <ролос> не занимаюсь но как красиво <свят> вот не ревели не ревели, я хочу все изменить пусть неправильные примеры будут правильные, а правильные правильные <свят> меня не понимаю да. слушайте а че я туплю? Уж не нужно тупить. Пусть либо по тупить. А, да, да. Уж у нас с таким управлением нереально, нереально, господи, играть. Ну, мой. Ну, бокс. Это, что, фор, дуэ. Туэй, стуэр. Сейчас, короче, опять да, пойдем типа по короче. Ноль. Ноль за, ноль за, контрольную. ноль. такая. Привет, Ака. Привет, Ака. Привет, а скоро у тебя будет джабать. Откуда ты, взяла? Я-я-я-я. Откуда там балда, его даже не увидел. Чиу? Так же, горещими орудиями, ватьми! Как вкусно-то, как... Ну, есть площадка, ну, была тоже такая же скорость. Ждем. Так. я Пока, балдёга. Ненавижу тебя, балдёга. Так, а я до Пока, Ненавижу тебя, балдёга. Так, успел, ты бежишь до шоколада не успел, я мой, я, я проиграл. Пока не подписывайтесь, пожалуйста. Успеть так на реальное управлении просто невозможно не Блин, Миллиметр, он замедляется, это, конечно, плохо. Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, минус, минус, минус ноль, минус ноль. Ребята, я куда невнимательный, когда он зашел вообще? In <laughs> education and learning, that's me. <laughs> <laughs> oh hi. Welcome to The не надо, не надо, дядя. Сорвет. Кстати, давайте не будем назад теперь смотреть, если что получится. Блин, прям так хочется реально ммв посмотреть. А мне так ответов же нету. это не споймали минус минус минус 0 на ножницки отрежу тебе головку на этом мы закончим ставьте лайки нам все таки не получилось узнать что будет если все время будет <с böl reflexe tool> неправильным решать примеры я думал там будет бы 100 учебников где я неправильно решил на так будет бегать короче ребята если вам понравился сериал, реально ставьте лайки видео получилось угарным Потом, ребята, если вы еще не подписаны нажимайте на красную кнопку подписаться и не забывайте, забывайте про колокольчик всем пока